В преддверии нового торгового сезона Google делится лучшими практиками по созданию и оптимизации страниц рекламных акций и распродаж, чтобы они хорошо работали в поиске. Создайте отдельную страницу для каждого мероприятия, а не только для «Черной пятницы» и «Киберпонедельника». Добавьте краткое описание события в заголовок title. Title часто используется в тексте, который отображается в карусели товаров со скидками. Добавьте релевантное изображение, чтобы покупатели лучше понимали, в чем суть акции. Например, покажите товары со скидкой или добавьте текстовый баннер с информацией о специальных предложениях. Хотя обычно Google не поощряет текстовые баннеры в изображениях, они могут быть полезны на страницах рекламных акций. Текст в изображении должен быть отражен в контенте страницы и в атрибуте Alt. Чтобы свести к минимуму обрезку изображений в карусели скидок, соотношение сторон должно быть 4 на 3 или 3 на 4. На странице должен быть текст, описывающий мероприятие. Это поможет Google правильно определить страницу как релевантную конкретной распродаже. На те страницы, где информация появляется в день события, рекомендуется заранее добавлять общие сведения о нем, чтобы Google мог определить страницу как релевантную. Когда контент страницы будет обновлен в день мероприятия, попросите Google повторно просканировать страницу, чтобы обновленный контент был оперативно проиндексирован. Ромо-акции также можно добавить в Merchant Center, чтобы эта информация появлялась в большем количестве мест в Google. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!